Хотите раскрутить свои группы в социальных сетях, зарабатывать на них в перспективе, причем сделать это все практически на полном автомате. Смотрите ролик до конца. Доброго времени суток, я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии «Просто в социальных сетях». Итак, группы в социальных сетях – это отличная рекламная площадка. Причем, если вы являетесь создателем этой группы, то... Никто никогда не удалит ваш пост и не заблокирует вам доступ к этой группе, потому что вы там главный. Чтобы группа приносила практическую пользу, группа должна быть живой. К группу должны подключаться люди, комментировать посты в группе. Но для этого ваша группа должна регулярно наполняться какой-то полезной информацией. Вот Если вы владелец двух-трех групп, то наполнять группу полезной информацией можно в ручном режиме. А если у вас 20, 30 или 60 групп, как у меня, то делать это руками крайне нецелесообразно и неэффективно. Конечно, у кого-то, возможно, возникнет вопрос, а зачем такое количество групп? Тут все очень просто. Дело в том, что если вы правильно оформите и оптимизируйте вашу группу ваша группа будет работать как сайт ваша группа будет выдаваться в поисковой выдаче яндекса и google причем группы индексируются очень хорошо вот посмотрите поисковый запрос вебинара youtube мастер и выдаются две мои группы из контакта и из одноклассников для того чтобы ваши группы выскакивали именно на первую страничку поисковиков они должны быть оптимизированы под один конкретный ключевой запрос вот только поэтому если вы хотите закрыть максимальное количество ключевых запросов в вашей нише приходится и создавать десятки групп и каждая группа будет привлекать вам трафик со страниц поисковых систем если вы не совсем поняли сейчас то о чем я сказал вам нужно больше информации о том как все это работает на проекте соцгуру вот можете в том же самом Яндекс написать проект соцгуру вы попадете на замечательный ресурс где на форуме очень много курсов которые вам помогут разобраться и с методикой массового создания групп и вообще с работой в социальных сетях и сейчас очень много информации по ютубу итак вы являетесь владельцем десятков групп в социальных сетях как же их заполнять? Существует достаточное количество сервисов автоматизированного наполнения групп. Я перебрал достаточно много из этих сервисов и остановился на одном. Этот сервис называется Novopress. А почему выбрал именно этот сервис, почему на нем остановился? Дело в том, что в Новопресс задействованы все социальные сети, в которых я наиболее активно продвигаюсь. Это Контакт, Фейсбук, Гугл+, Одноклассники, Твиттер, Journal, Инстаграм. Сервис очень профессиональный. С технической точки зрения сделан безукоризненный. Замечательный интерфейс, интуитивно понятный, разобраться с которым... Можно без всяких дополнительных инструкций. Но у сервиса просто замечательная техническая поддержка. То есть вы всегда можете задать вопрос, написать, либо отправить личное сообщение ВКонтакте. Автору, разработчик, парень. То есть мне настолько было приятно с ним общаться. Всегда поможет, всегда подскажет. Плюс, если в работе сервиса возникают какие-то нюансы, вам всегда на почту придет сообщение информационное, и вы всегда можете вовремя отреагировать на работу сервиса. Значит, что же делает сервис? Сервис в полностью автоматическом режиме вы можете раз настроить и больше сюда не заходить размещает информацию в группы которые вы создали и вы являетесь модератором этих групп. это касается контактов фейсбука и google+ с одноклассниками сервис вообще работает интересно то есть не обязательно быть создателем этой группы необходимо быть просто участником группы чтобы у группы была открытая стена и пожалуйста сервис будет спокойненько информацию в эти группы. Твиттер, в Инстаграм и в лайв Journal сервис размещает информацию на вашем аккаунте, на стене вашего аккаунта. Как я уже сказал, сервис работает в полностью автоматизированном режиме. То есть вы можете указать источник, откуда берется информация, и сервис будет размещать. Вы еще можете указать расписание размещение информации и полностью доверить наполнение своих групп сервису NovoPress. Ну и также у сервиса есть такой полуручной режим. Вы можете всегда, когда вам нужно, разместить какой-то конкретный пост в вашей группе. Еще раз повторюсь, сервис мне очень нравится, рекомендую от души. Так как начать работать с сервисом, вам необходимо перейти по ссылке, которую я разместил в описании ролика. Ссылка моя реферальная, поэтому на помощь можете процентов рассчитывать. Пишите мне в Skype либо в соцсети, говорите, что вы мой реферал но вопрос и я вам помогу Процесс регистрации на сервисе очень прост. Можете авторизироваться в сервисе через свой профиль ВКонтакте, либо зарегистрироваться через почту. Не буду даже на этом останавливаться. Значит, первый шаг, который вам необходимо сделать, это добавить аккаунт. Ходите в раздел социальные сети и добавляйте аккаунты в социальных сетях. В этих аккаунтах как раз вы являетесь либо создателем, либо администратором или модератором группы. Ну а в Одноклассниках, как я уже говорил, Необходимо просто быть участником групп с открытой стеной. Добавляйте нужные вам аккаунты. И именно от этих аккаунтов будет размещаться информация в группах. Следующий шаг. Вы создаете проекты. Проект это как раз и есть список групп, в которые будет размещаться информация. Я создаю проекты, соответствующие названиям тем, Тех социальных сетей в которых я тут собираю группы вот сейчас создам еще один проект для контакта значит нажимаю на зелененькую кнопочку создать проект в правом углу придумываю название проекта например назову его вк вк тест нажму создать вот проект создался при работе с проектом задействовано несколько вкладочек вы сейчас находитесь на на главной вкладочке можете перейти на вкладку все записи и именно с этой вкладочки добавлять группы что я вам и рекомендую делать здесь все очень удобно и наглядно а на главную страничку Можете возвращаться, если вы хотите с проектом сделать какие-то еще дополнительные действия. А их тут достаточно много. О всех рассказывать не буду, потому что они очень понятны. И еще раз повторюсь, у сервиса есть замечательная поддержка и в моем лице, и в лице создателя проекта. Так, переходим на, страни на закладочку «Все записи». Нажимаем на зелененькую кнопочку «Добавить группу». А проект вас спрашивает, выберите аккаунт из которого вы будете добавлять группы значит так как я создаю проект для контакта я и выбираю свой аккаунт сервис показывает какие группы доступны для постинга вот во всех этих группах данный аккаунт является модератором данных группы. Ну, выберу первую группу вот обратите внимание она сразу же добавилась в список куда публиковать нажимаю еще раз выбираю опять же этот аккаунт и выбираю следующую группу. Вот таким вот образом вы добавляете группы, в которые будете размещать информацию. В рамках одного проекта вы можете добавить 10 групп. Когда список групп готов, вы можете сразу же начинать в них что-то размещать. Причем у сервиса есть пола автоматизированный режим, когда вы можете в ручном режиме сказать что вы хотите сейчас разместить в эти группы просто щелкаем в поле что будем публиковать и создаем пост ну обычный пост как вы это делаете в любой социальной сети вот, написал текст своего поста вставил ссылку которая мне потребуется дальше прикрепил к своему посту фотографию вот пожалуйста пост готов Нажимаю на кнопочку добавить список и первый пост подготовился к публикации в две выбранные мною группы. можете создать еще один пост, ну какой-то другой, то есть разместить нужное вам количество постов. и эта информация будет размещаться сервисом в группах, которые находятся в вашем списке в данном проекте. в моем случае в две вот эти группы. всегда можно отказаться от публикации какого-то поста. Например, выбрать действие «Не публиковать». Можно даже пост удалить, если он вам чем-то не нравится. Одно из замечательных возможностей этого сервиса – это возможность публиковать информацию по расписанию. Вот На страничке «Ожидающие публикации» вы видите, какие посты сервис готов размещать в этих группах, в каком они порядке будут размещаться, их статус, что они ожидают публикации если вы хотите настроить расписание вам необходимо вернуться на главную страничку нажать на мозаичный квадратик выбрать раздел автопубликация Значит, для автопубликации требуется включить расписание то есть нажимаем на кнопочку добавить элемент и сервис вас спрашивает как будем публиковать вы можете публиковать записи каждые минуты или часов выбранные вами либо можете выбрать публиковать одну запись в заданное время Выбираю интервал, через который будут публиковаться записи, я, например, поставлю через 4 часа 15 минут. То есть сервис будет раскидывать каждые 4 часа в группы те посты, которые у меня находятся в разделе, ожидающие для ожидающей публикации. Но, конечно, вот такой режим, он не совсем удобен то есть я им пользуюсь только тогда когда требуется кинуть какую-то прям вот нужную вам информацию по данным группам этот сервис позволяет вам полностью автоматизировать процесс вы можете раз настроить свои проекты сказать откуда будет браться информация в этих в эти группы и практически больше не заходить в этот сервис то есть все будет делаться на полном автомате главное чтобы у вас информация регулярно появлялась на вашем источнике то есть вот сервис в рамках создаваемого проекта задает вам вопрос откуда будем загружать информацию вы можете нажать на кнопочку добавить сайт и выбрать раздел откуда же будет размещаться информация вот у меня сейчас информация размещается с youtube канала то есть видеоканал вам требуется просто вот сюда скопировать адрес вашего youtube канала и как только на youtube канале появится какая то новая информация то есть вы выложите какой то новый ролик сервис будет эти ролики раскидывать заданном вами расписании по группам проекта. Копирую адрес канала, нажимаю кнопочку добавить, говорю, что загружать все видео. И вот сейчас сервис хватает ролики с канала и готовится их публиковать с выбранным вами расписанием. Опять же, вы можете отказаться от публикации каких-то роликов, сказать не публиковать. Если у вас есть блог, можете загружать с блога, можно загружать с какого-то аккаунта подключенного у вас к сервису. То есть у вас есть какая-то любимая социальная сеть, которой вы активно пользуетесь. Написали там какой-то новый пост, разместили у себя на стене, а сервис вам раскидал их по всем вашим группам. Значит, вот такой вот замечательный сервис. И если вы его полностью настроите в автоматизированном режиме, как у меня, вот посмотрите, мои проекты, все они работают в полностью автоматизированном режиме. 10 групп автоматически заполняются с канала и с RSS ленты проекта Соцгуру. Вот благодаря этому сервису вы можете спокойненько заполнять ваши группы целевой полезной информацией и практически полностью доверить и полностью доверить заботу о ваших группах. Большое спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Приглашаю вас в этот замечательный сервис. Повторюсь, что моя рефералка находится в описании. Всем спасибо. До свидания.